Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, мои дорогие подписчики! С вами Надежда Соколова. Приглашаю вас на утреннюю зарядку 5 плюс 5. В проекте «Полезная привычка» за 21 день. Сегодня выполняем утреннюю зарядку для тех, кто к середине недели чувствует усталость в спине. Мы будем выполнять упражнение у стены или можно использовать дверной проем, и нам потребуется ступ или скамеечка. Ставим стопы параллельно, делаем вдох, тянемся вверх. Опускаем руки вниз, собираем руки над головой, такой корзиночкой берем себя за локти, раскрываем грудную клетку и начинаем удлинять один бок, удерживаем положение, зафиксируйте таз, смягчите колени, возвращаемся в центр и разворот в другую сторону, наклон в другую сторону, тянемся, не заваливаемся на нижний бок. Возвращаемся в центр, слегка присесть, отводим стопу на пятку и начинаем ей выполнять разворот вправо-влево. Тянемся вверх-вниз. Переходим на другую ногу. Опорная нога чуть присогнута, в маленьком приседе. И разворот стопы вправо-влево. Движение идет из бедренного сустава. Тянемся вниз стопой. Переходим в центр и переходим в одну сторону. Удерживаем это положение. Таз отведен чуть-чуть назад, плечи вперед. Другая сторона. Держим положение. Делаем вдох. Снова собираем руки над головой. Колени смягчить. Таз зафиксировать и удлинить верхний бок возвращаемся в центр раскрываем нашу грудную клетку плечевые суставы, тянемся опускаем руки вниз и снова руки вводим слегка назад отводим плечи, собираем лопатки переходим в одну сторону в другую сторону и теперь мы Стопы оставим параллельно, вращаем корпус вправо-влево. Задержали положение. Вот здесь колени мягкие, таз развернули. В другую сторону также. Чувствуем, как у нас начинают работать бока, косые мышцы. Хорошо, встряхнем плечи, теперь упираемся двумя руками в стену или в дверной косяк и удержим это положение. Ноги в глубоком выпаде, переведем руки на локти, чуть-чуть ниже опустим таз, возвращаемся на кисти и меняем ногу. Другая нога ушла вперед, выпад, ладони упираются в стену. Переведем руки на локти, спину держим, живот держим, таз развернут вниз. Чувствуем, как у нас потянулись ноги, плечи, спина. Перейдем в планку, удержим планку. Вот это самый простой вариант планки. В то же время мы чувствуем, как у нас включились в работу плечевые суставы, мышцы спины, мышцы пресса. Возвращаемся к стеночке, разворачиваемся спиной к стене и стараемся упереться ладонями в стену или в дверной косяк. Разворачиваемся боком, захватываем дверной косяк или стену и раскрываем грудную клетку. Помним все время, что живот подтянут, колени мягкие. Теперь захватываем дверной косяк или э, стену. Одна рука вверху, другая чуть ниже, приблизительно на одной линии. И в такое окошко смотрим. Разворачиваем и в другую сторону. Замечательное упражнение. Я уверена, что у вас все получается. Вы чувствуете, как тянутся ваши бока. Вы чувствуете, как раскрываются ваши плечевые суставы, просыпаются ваши плечевые суставы. Еще раз меняем также. Одна рука вверху, другая внизу. И мы с вами заглядываем в такое окошко. Чувствуем вытяжение по бокам вдоль позвоночника. И, конечно же, чувствуем, как у нас раскрываются наши плечевые суставы. Еще раз также. Последний раз также возвращаемся в центр, встряхиваем руки, разворачиваем корпус слегка. Ну вот, я уверена, что вы не заметили, как пробежали наши первые 5 минут. Для тех, кто убегает на работу хорошего дня, для тех, кто остается со мной, продолжаем. Вернемся к нашим ногам. Ну вот здесь желательно поставить стопу чуть выше. Можно на стул. Переходим на опорную ногу. Слегка наклоняем корпус вперед и возвращаемся в выпад. Можно выпад от скамейки, можно выпад от стула. Найдите удобный для себя вариант. Переход. Переход. Чувствуем, как у нас тянутся мышцы бедер. Забедренные суставы, тянется спина, работает спина, работают бедра. Последний раз также. И теперь мы с вами поменяем ногу. Развернемся к стеночке или к стулу, поставим на стул или на скамеечку другую ногу. Входим в выпад и начинаем переходить в выпад. Переход на опорную ногу, корпус наклоняем вперед. Не торопимся и выполняем упражнение в удобном для себя темпе. Спускаем ногу со стула, возвращаемся к стеночке или к дверному косяку и слегка разворачиваем корпус. С одной стороны расслабляем его, с другой стороны работают косые мышцы. Теперь мы становимся приблизительно на 10 сантиметров от стеночки и разворачиваясь стараемся коснуться руками стены. Если вы выполняете упражнение у дверного косяка, пятки стоят приблизительно в проеме двери. Выдох на развороте. В центре вдох. Можно выполнять упражнение медленнее, чем выполняю я. Главное постарайтесь почувствовать, что руки касаются стенки приблизительно в одном и том же месте. С одной и с другой стороны. На выдохе разворот. Но опять же косые мышцы работают. Делаем талию. Расслабить руки, расслабить плечи, покачать корпус. Теперь мы ягодицами упираемся в стеночку. Приблизительно делаем один шаг от стены пятками. Ноги присогнуты в коленях. Вот здесь будьте внимательны. Ноги не прямые. Мы сидим на стульчике. Ягодицы, плечи прижаты к стене. Из этого положения выполняем скручивание вниз и медленный подъем вверх. переводим руки на уровень груди представьте что вас за руки потянули вперед прямой спиной тянемся вперед ягодицы упираются в стенку сбрасываем себя вниз и медленно круглой спиной поднимаемся вверх уходим в медленное скручивание голова плечи будьте внимательны все время присогнуты колени то есть они чуть-чуть мягкие они чуть-чуть сидят Старайтесь выполнять это упражнение не с прямыми ногами. Руки переводим на уровень груди, настянут вперед за руки, мы тянемся вперед прямой спиной, сбрасываем себя вниз, круглой спиной поднимаемся вверх, и снова переводим руки вперед и нас за руки потянули вперед. Вот здесь у нас сильная прямая спина, подтянутый живот расслабленная спина, подтянутый живот, я уверена, что у вас все хорошо получается, что вы получаете удовольствие от упражнения, уйдем вниз в скручивание, расслабим спину в этот момент, поднимаясь вверх, будьте внимательны, голова поднимается последней, раскрывайте грудную клетку, переводим руки вперед и снова тянемся вперед руками, Выпрямляем спину, расслабляем себя вниз, круглой спиной поднимаемся вверх. Теперь мы уходим от стеночки, делаем вдох, делаем выдох, еще раз вдох, потянулись. Я уверена, что вы проснулись, не заметили, как пробежали наши 10 минут. И на сегодня это все.